42 вопроса. Основными из них являются назначение кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комиссий, назначение новых членов комиссии в основной состав участковых комиссий в связи с подачей заявления о сложении полномочий и назначение председателя участковых избирательных комиссий в связи с подачей личного заявления о сложении обладанности. Прошу утвердить повестку. Первым вопросом у нас идет утверждение инструкции по делопроизводству территориальной избирательной комиссии мая 2019 года. В целях единообразия систематизации учета исполнительных документов Санкт-Петербургской городской комиссии разработана и доведена до территориальных комиссий типовая сводная номенклатура дел на 2019 год, согласно которой вводится единообразная в соответствии с номенклатурой дел номер акции, входящих и исходящих документов а также регистрация документов в электронном виде и отдельная регистрация обращений <coughs> и жалоб граждан. Э, инструкция для всех участковых из, территориальных избирательных комиссий единообразная. Городская комиссия настаивает на том, чтобы изменения и дополнения в инструкцию не вносилось. Кто хочет посмотреть экскурс... инструкция вот она у нас есть, вот такого объема. Нам ее отдали в городской комиссии, поэтому я думаю, что мы должны проголосовать за ее утверждение. Кто за то, чтобы будет утвердить данную инструкцию? Спасибо. Следующий вопрос о дополнительном зачислении в резерв составах участковых избирательных комиссий. Уважаемые члены комиссии, вам доведен протокол из рабочей группы по подготовке проектов решений, по кандидатурам предлагаем к назначению резерв составов участковых избирательных комиссий. Подано всего 325 предложений. Из них одно предложение от партии Единая Россия. Это вы помните, мы выполним решение городской избирательной комиссии в том 8 от общественных организаций и 116 от собраний избирателей по месту работы и жительства. От всех кандидатур получены согласие на зачисление резерв в состава участковых избирательных комиссий в составе участковых избирательных комиссий а также представлены необходимые документы. Список у вас, как бы вы видите. Прошу проголосовать. Спасибо. Третий вопрос. О освобождении членов состава участковых избирательных комиссий и назначении членов участковых избирательных комиссий из резерва. В связи с подачей заявления о сложении полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, нам необходимо принять решение об высвобождении членов по составу участковых избирательных комиссий и назначении членов составников состав уников из резерва. Всего таких проектов решения 26. Мы предложим оптим. Пакетом? Да. Вопрос, вопрос, вопрос. Кто закон? Подождите, у меня вопрос да. по 12 пункту. Почему там не знакома фамилия Кодерса? Они ее лиц исключали из того чтобы... списка. Нет. Ходос. Да? Нет. Да. нет. Не, она. не она, не она. То есть это не она, это вообще, не или она или это просто ее одна фамилия? Это не она. Все, вопрос закрывается. Пожалуйста. Итак, кто за то, чтобы рассмотреть данный пункт? Пакета. Рабочая группа же про Да, Много рабочая пищи? группа, да. Ну, тогда -то? то, что пакетом. Спасибо. Спасибо. А? Спасибо, что по кому-то а? не надо групповать. А, 27? А, 27. 28. 29. вопрос, да, да, а 36 назначение, не хватало человека? Да, вакансии. Если где 29. 29. 29. 29. 29. Внесение изменений в решение территориальной избирательной комиссии 6 марта 2018 -го года номер 47157. Следующий проект решения представлен в связи с тем, что членом участковой избирательной комиссии 1478 изменила фамилию в связи с вступлением брака. Значит, у нас была Павлова, и она изменила фамилию на финогену. Принесла нам документы, свидетельство о браке. Поэтому прошу голосовать за данный вопрос. За. Спасибо. Следующий вопрос. О назначении председателей участковых избирательных комиссий. Хочу особо отметить, что со всеми кандидатурами мною лично были проведены беседы и основные критерии решение, решения кандидатуры Здравствуйте. Появляется следующее. Первое главное. Это наличие опыта в избирательных кампаниях. Возможность наличия свободного времени в период избирательной кампании и посещения. Есть время, куда место, куда присесть? Ничего, а вы нас снимаете, да? Да. Очень наличие, наличие опыта, значит, возможность наличия свободного времени в период избирательной кампании, посещения обучающих семинаров. И наличие определенных черт характера, таких как корректность, общительность, умение вести диалог, выдержанность и другие. вот понимаете, что в настоящее время э, председателям предъявляются большие требования для того, чтобы снять негативные ситуации в момент выборов. Первый вопрос. О назначении на должность председателя участковой избирательной комиссии 1432 Павловича Ирина Валерьевна. Ирина Валерьевна, 87-го года рождения, высшее образование, учитель гимназии 498, предложенный для зачисления в состав резерва участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Спасибо. Следующий председатель территориальной комиссии, участковой избирательной комиссии, Афонина, предлагаем Афонина Игоря Вячеславовича. Игорь Вячеславович, 1983 года рождения, образование высшее, работает в сети ПАО Почты банк Предложены для зачисления в резерв составов участковой избирательной комиссии Советом внутри городского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципального округа номер 54. Прошу голосовать. Можно такой вопрос? Пожалуйста. Это люди, которые уже были в этих комиссиях? А или да. это новые люди? Это Вот а дан, дан, данный, данный человек. Кто-то был в составе участковой нет. избирательной комиссии, кто-то нос назначенный, но все кто назначается на сегодняшний день председателем, имеют опыт в избирательной системе. Но они не имеют в Кто-то в этой в своей же комиссии, кто-то в новой Комиссия сформированного и месяца. Вот они с иного месяца комиссии. Следующая участковая избирательная комиссия номер 1457. Назначить на должность председателя Иванова Людмила Геннадьевна, 1992 года рождения, образование высшее, учитель школы номер 13, предложенную для зачисления в резерв составу участковых набирательных комиссий Совета внутригородского муниципального образования муниципального Спасибо. округа номер 54. Кто за данный кандидатуру? Прошу голосовать. Спасибо. Спасибо. А назначение на должность председателя участковой избирательной комиссии номер 1458 Григорьева Едрея Константиновича, 88 -го года рождения, образование высшее, индивидуального предпринимателя, предложенного для зачисления в резерв участковой избирательной комиссии Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов Союз Чернобыль-Иван». Кто за данный кандидатуру? Прошу голосовать. Спасибо. Спасибо. Комиссия номер 1468 назначит на должность председателя участковой избирательной комиссии Волжену Веру Игоревну, 1992 года рождения. Прошу, кстати, вас обратить внимание, что возрастной ценз у нас четко соблюдается, поэтому... Владимир Владимирович Путин сказал привлекать молодежь, привлекаем. Так... Помощник судьи Невского районного суда Санкт-Петербурга, предложенную для зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии ЛДПР. Кто за данную кандидатуру? Спасибо. Кто не проголосовал? Я пытаюсь свои вы Мужчина. воздерживаетесь? Нет, не воздерживаюсь. А еще раз. Еще раз голосуем, еще раз прошу вас. Кто за данную кандидатуру? Ну <свят> да, слушайте, а можно все-таки информацию? Спасибо. Это новые люди или те, которые вы? Работаете? Кто то новый? А Кто-то кто кто из, соста кто из состава. <святый> <святый> Марина да. у меня тоже вопрос. Да, Семьдесят мы пока и не дошли. Да. Я просто не в курсе это вопрос чисто теоретически. Я так понимаю, это мама да. с дочерью в одной комиссии. Так можно? — Конечно. — Не можно, а нужно. — Всё. — Можно Это не мама и не дочь, а это невестка и не... ну, суть. Можно да? дополнить нет. члены комиссии нет, от моей нет. партии с решающим голосом? Там у мамы проблема была, она жалобу отказывалась принимать по виде записи. — Маму мы по решению городской избирательной комиссии сняли с должности председателя. Нет. Пожди? Она он остался членом. А У мы ее слоя. опять включили сюда, назначили. Это не мама. Это дочь. Это, это невестка. 70 она была в составе... 70-й год рождения. Она была в составе... 70-й год рождения, мама, мама никак не, не, может не может быть. Алиса Ильинична была в данной комиссии, провела не уже не ряд в, выборов, ка. имеет опыт работы. А, а кто такая ТС? Что это такая вот това? это именно она, 1470, которую мы назначили в состав УИК, 12-м пунктом фовестки дня. Так ее из, из, этой, из этой состава, из, этого коми, из этой комиссии никто не исключал. Мы только комиссии Мы она... ее не убирали, если это она, если да. о чем говорит Никита. Угу. Мы ее не убирали, не освобождаю а от ч... обязанность члена УИК. А теперь мы ее опять назначили. Что вот 12 пункт меня интересует. Члена УИК. Это невестка. Это она? Знаю. Это невестка. Это опять другая. Это год 90-й ТС. АТС, АТС, подожди, АТС это вот это вот ДС. Мы ее назначили. Алиса 90-й год, она председателем. Все. А 12 по повестки дня, о котором я как раз и задавала вопрос. Это именно о том председателе мы говорим, да Никита? кидать. Да, то. Да, она ступень Почему мы ее опять назначаем? Когда мы ее освободили? Мы ее освободили только тогда, когда мы или мы ее мы ее исключили исключили из состава и сейчас мы ее опять будем. А зачем? А зачем? что вот у меня именно вот этот вопрос возник сразу до вот этого голосования с попом. когда мы с вами давайте давайте сегодня справочку наведем. Да вот никто ее не исключал решением Тика. Она просто вышла из состава автоматически, когда был заменен список «Единой а, России». Вот, Ясно? А, точно, да. Вот, извините, вот пожалуйста. Ее никто да. не исключал. Все, ее действительно никто она не исключал, она автоматически вышла. Потому что замена произошла да. в «Единой России». Ну, то есть все фамилии, а просто приложение «Единой России». А, вот, вы вот поняли, все. Спасибо, Роман Борисович. там, соответственно, убирается ахина и ставится хоббис. Она возвращается обратно в свою еще же вопрос, Поскольку она, мы ее да, не да. заменим. А я зачем? Спрашиваю. Ну у человека есть история нарушения, выпивающая, не принимает жалобы. От а видеозаписи причем. Ну она теперь не будет относиться к видео жалобам. Ну она что-нибудь другое сделает? Как можно? Ну, товарищ, да ваше ну, Давайте вопрос выясним, голосуем. Кто за то, чтобы назначить? Ну, что мы как мы голосуем? Невесту ну, назначить. Невестку. У нас прям за пределами семейных нарушителей вообще что ли люди? У Невестка, женщина называется ну, вот да. да. да. да. да. да. Я да. Там, вопрос не знаю, против. Я да. против. Я, Я против. против. Я против. Я против. Я против. Я против. Я против. Я за, Я за. Я против. А против. Я против. Я против. Я это как бы было при моей беседе. А, тогда сам вопрос о назначении самого Ларютина. Каким образом тогда, почему он здесь вот не фигурирует? Куда? Председатель. Я, я слушаю ваше предложение. Да, мы Пожалуйста. в прошлый раз уже выдвигали. Я в партии «Яблокополномочение» еще раз выдвинуть его кандидатуру. как человек, который всем вот, тем пределам, которые вы сегодня заявили, удовлетворяет в полной мере. Так, уважаемые коллеги, на голосование ставится две кандидатуры. Первая – Толова Ирина Александровна, второй – Ларютин Анатолий Анатольевич. Правильно? Mm -hmm. Анатолий Анатольевич. Пожалуйста, кто за то, чтобы избрать председателя? Он, вот именно он не Толову голосовал. Ирину Александровну. Прошу голосовать. Сама-то. <звы> Шесть. Сама-то. Кто за то, чтобы назначить председателя? Те, кто участковый а, а кто против, кто, кто воздержался? Я воздержался. Кто воздержался? Я воздержалась. Вопрос этой ситуации. Я против Толовый, конечно. Так, Даша, хорошо. А толовый один против, один воздержался. Ну, отмечали прямо, ожидали а вам. Да, Да. сильно да. ну, в этой ситуации так. особое мнение, да, что я буду об этом, ну, как то могу продиктовать. Я считаю, что если человек был зампредседателем, решение было незаконным он все приняло его незаконным, зампредседатель была полностью значит, посвящена в курсе этого незаконного решения, его поддержала. Я считаю, что надо будет... Более того, Ольга Вячеславовна, я да, разговаривала... Да, Вячеслава, Извини, пожалуйста. Я разговаривала, с, понимая ситуацию, зная, что сегодня будет такая ситуация, разговаривала практически со всеми членами данной участковой избирательной комиссии. В том числе и с Ларинтина, которые мне сказали, что единственный человек, который на сегодняшний день вызывает доверие у всех членов, это Толова Ирина Александровна. Не, не, не. Поэтому и, товарищи, вторая можете... кандидатура, кто за то, чтобы назначить председателя участковой избирательной комиссии номер 1478 Ларютина Анатолия Анатольевича. Прошу голосовать, кто за, кто против кто воздержался. Воздержался. Воздержался. воздержался. А назначение в состав председателя участковой избирательной комиссии 14.80. -1. Панфилова Юрия Юрьевича, 74 года рождения, образование высшее, генерального директора ООО «Феникс Плюс», предложенного для зачисления в резерв состава избирательной комиссии, Невским местным районным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Можно о нем что-то узнать? Для зачисления в резерв предлагаю принять решение. Вы чувствуете, спросите? Она там... Следующий вопрос. Последний. все понял. Предлагаю исключить из резерва в составах участковых избирательных комиссий территориальных избирательных комиссий 5 лиц согласно прилагаемому списку. Смотрите, у вас есть список. Хорошо. Письки так разве нету? Писки бы нету. Писька. А так решение. Пока. Изложение влезет. Извините. Решение вот, пожалуйста, познакомьтесь. Извините. Всего 42 человека. Так кому надо, пожалуйста? Это по, нет, вот нет, решение, нет, по, по собственному нет, желанию, по гражданству и как-то Нет, вы начало взяли. А, да? только не... Все, все интересующе. Смотрите. Извлеченных, список лиц, исключенных из резерва. Ну, ясно. То есть это лица, которых мы исключаем не из состава, а из резерва. Нет, Понял. Из резерва. Ну, пока мы знакомы со списком, да, хоть мы уже проголосовали оптом за эти 26 вопросов, можно просто в порядке равного задать пару вопросов? Да. Пункт 13, комиссия 1477, там вышло раз, два, три, четыре человека, назначено 4. но больше всего меня взволновало комиссия, пункт 21, комиссия 1496, можно ли пояснить, что там да, можно. Значит, в этой комиссии председатель комиссии это был сформирован в основном из людей, которые у нас работают в суде. Председатель комиссии назначили на должность судьи. Она, естественно, обязана была сложить полномочий и выйти из комиссии. Вслед за ушли ее члены комиссии. То есть полностью изменился состав комиссии, ну, да, как полностью. я понимаю. Не полностью. Но 10 человек, 8 человек, для... да, они все работали в да, партии. Пар... Партийные все остались. Партийные остались. Да. То есть это в обязательном порядке или личное желание. У них а вот значит. За... Лично... По... Лично. Ну, да, да, да, да. Значит, председатель комиссии был назначен. Да, она судья. Она выведена, понятное дело, она принесла нам заявление и о том, и документ о том, что она назначена судьей. Угу. Она не может совмещать члены комиссии написали личное заявление, вот. каждый и на этом основании мы их не могли не вывести. Составили. То есть за ней вышли все. все? По личному заявлению? Да, по личному заявлению. Есть, спасибо. Да. Потому что 10 человек да. это... Да. Итак, все посмотрели. Да. Итак, предлагаю исключить из бездерного состава участковых избирательных комиссий, лиц согласно прилагаемому списку. Кто за? Кто против? Воздержались? Нет. Спасибо. На сегодняшний день какие вопросы, замечания, предложения, разные. Тогда большое спасибо, ага. уважаемые Подожди. коллеги. А? Подожди. Подожди. Подожди. Да. Так, Нет, сказать, кто не записался?